Всем привет! Команда «Форсаж», меня зовут Александр Федоров. Приветствую вас из города Анталия, из Турции. У нас идет небольшое опоздание, поэтому прежде всего хочу поблагодарить весь свой спонсорский ряд. Это Катерина и Сергей Шутро, Андрей Санцевич, Эдуард Гринько, Лариса Гудим и Джейсон Караманис. Так, давайте я для начала расскажу свою историю по традиции, как полагается. Да? Сам я родом из России, из Чувашской республики. 1980 года рождения, то сейчас мне 42 года. 18 лет я приехал в Турцию учиться, закончил Стамбульский университет, юридический факультет, после учебы остался в Стамбуле. Затем в 2005 году переехал в Анталию. И вот работаю как самозанятый специалист в Анталии все эти годы. Конечно, к этому я очень долго шел. Даже если вот вспоминать... ну Кем я работал до того, как стал юристом, еще во время учебы или еще раньше на родине, или в детстве. У многих, наверное, была схожая такая история. То есть в детстве, когда мне было 10-12 лет, начинал с того, что зарабатывал деньги, собирая и сдавая стеклотару, бутылки пустые. Потом у нас в селе сельскохозяйственные работы, там можно было заработать денег. Также собирал, сдавал лекарственные травы. Это вот мой первый опыт, ну типа как бизнеса. Так, Чебоксары пишет, да. Хорошо. Ну, потом, отучившись в сельской школе, я поступил в Чувашско-Турецкий лицей в Чебоксарах, кстати, да. И, закончив этот лицей, поступил в Стамбульский университет. Причем учебу, так же, как и дорогу до Турции, моя семья не могла платить, не было такой возможности. И я, честно говоря, до последнего не был уверен, что получится поехать учиться. Но как-то вот так все сложилось. Видимо, я очень сильно этого хотел и, честно говоря, обратился в душе к Богу. Ну, ко вселенной, кто во что верит, да, я обратился к Богу, чтобы он мне помог. И в итоге так получилось, что я нашел работу на лето. И на этой работе, в общем-то, очень хорошо меня поддержали и работодатели. В общем, я заработал на дорогу и на первое время на учебу. А когда приехал в Стамбул, там я уже, ну, тоже находил такую работу, потом получил стипендию, ну, в общем, отучился. Во время учебы работал и в отеле, был боем, то есть таскал чемоданы продавал фильтры для воды, была там такая тоже тема, в магазинах поработал одно время, пока не устроился на постоянную работу переводчиком. Вот. В общем, получается так, что в итоге стал я юристом, переехал в Анталию, супруга у меня тоже из России, здесь у нас уже дети родились, да, трое детей у меня, ну, в общем, как-то так потихонечку устраивался. Очень тяжело было в чужой стране без знакомых, без какой-то поддержки с родины. Но если очень этого хотеть, то можно добиться всего, я считаю. Вот. Ну, на самом деле, можно было сказать, что жизнь, в общем-то, удалась. Отучился, нормальная работа, неплохо так зарабатывал, как самозанятый специалист. На кого-то я не хотел работать, очень короткое время это продолжалось, но потом я понял, что лучше самому на себя работать, вот. Много всего было, но критический такой эпизод в жизни, я могу сказать, вот что на меня очень сильно повлияло В том числе и благодаря чему я в этот бизнес пришел в итоге Это произошло задолго до того, как я познакомился с системой Форсаж, а именно в 2018 году Однажды утром, когда я проснулся от очень сильной боли в животе, которая все никак не проходила И в итоге, когда обратились в больницу, мне поставили диагноз «заворот кишок» То есть лег спать обычным, нормально здоровым человеком, проснулся с дикой болью, и в итоге в тот же день вечером меня оперировали, и вот почему я сейчас об этом хочу рассказать, поделиться, до этого я не рассказывал вот так на аудиторию, и мои партнеры тоже этого не знают, но дело в том, что после этой операции состояние было очень тяжелое, долгое время не мог не есть, не вставать, не ходить, и когда мне наконец разрешили потихонечку ходить, было, конечно, очень больно, тяжело, когда я шагал по коридору, мне сказали, что надо побольше ходить, каждый шаг давался с большим трудом, и я себе представлял, что я иду домой к своей семье, к своим детям, и это меня очень сильно, ну, благодаря этому, в общем-то, и смог перенести самые тяжелые дни послеоперационные. Ну и восстановился, в общем-то, начал э, задумываться после этого, что вот, э, а что, если бы врачи не успели прооперировать, а что, если бы меня не стало, э, как бы моя семья, мои дети... Э, ну, смогли бы они дальше, вот ну, понятно, что смогли бы куда деваться, там люди поддержат, но в итоге самое главное, вот к чему я пришел, что э, нужно постараться обеспечить безопасность для своей семьи, прежде всего финансовую безопасность. И после этого, вот с 2018 года, это было в декабре, я начал задумываться о том, чтобы э, создать какие-то дополнительные источники дохода. Но особо никогда до этого руки не доходили, Пока, пока в 2020 году не грянул ковид. И вот здесь как раз начинается моя история прихода в этот бизнес. Я до этого ну, все-таки работал юристом, там вроде как хватало, но когда из-за карантина все позакрывали, здесь в Турции это тоже произошло 16 марта, месяц не было вообще никакой работы, соответственно, и доходов, и, конечно же, куда идти в интернет за дополнительным заработком. И, кстати, прошу вот, тоже присутствующих новички, гости, партнеры, расскажите, у кого еще уменьшились доходы из-за ковида? Вот в то время, два года назад, я уверен, что у многих такое тоже было. Ну и вот в свете последних событий, которые постепенно переросли в кризис по всему миру, я думаю, что также очень многие люди или уменьшились доходы, или кто-то может вообще остается без работы, не дай бог. Отметьте, пожалуйста, у кого это тоже такое вот происходит. В общем, в итоге, можно сказать, что я пришел в этот бизнес, конечно же, с определенной целью – это зарабатывать деньги, получать дополнительный доход через интернет, а в идеале выйти на пассивный доход. То есть, да, можно сказать, что я пришел на деньги, и я не стыжусь в этом признаться. Мне, наоборот, очень странно, когда люди говорят, что вот деньги не главное, или вообще доходят до того, что… Деньги – это зло, есть такие, тоже встречаются. Некоторые противопоставляют, говоря, что для меня важнее всего семья. И здесь я хочу сказать, что хорошо, если для тебя семья важнее всего, ты говоришь, что деньги – это не главное, но при этом работаешь где-то на предприятии, на фирме какой-то, на дядю работаешь с утра до вечера, получается, не видя свою семью, ну там в среднем получается чуть ли не 50-60 часов в неделю, берешь это время у своей семьи. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать деньги. Как-то вот не сходится. Поэтому вот когда мы были в Москве на мероприятии «Элит», Леонид Блаких сказал такую очень четкую фразу, что деньги – это как энергия. Она может быть положительная, отрицательная, что она, эта энергия, она везде, она перетекает. И к нам как приходит, так и уходит. В общем, очень важно правильно относиться к этому. Ну и в итоге, когда я начал этот бизнес, точнее, вот начнем с того, что попал на этот сайт, то есть тогда мне было 40 лет, и я уже понимал, что, в общем-то, наверное, половина жизни уже позади, и я не могу позволить себе такой роскоши заниматься ерундой тратить свое время впустую, и если я чем-то еще буду заниматься, кроме юридической деятельности, то это должно того стоить, и, конечно же, Вообще, очень интересно так получилось, что когда я зарегистрировался на сайте, первое сообщение получила от Катерины Шутро, где она вот, э, спрашивала, что, что вот меня интересует удаленная занятость, и в ответ я ей написал, что меня больше интересует пассивный доход после чего она предложила созвониться, и вот с этого началось мое знакомство с командой победителей, с семьей Шутро, Сергеем позже познакомились, и со всей остальной командой. Конечно, когда я посмотрел бизнес-модель, я понял, что это сетевой бизнес, но у меня никогда не было особо негатива насчет сетевого. Когда мне кто-то говорит, что это плохое, ну, что вот сетевой, очень часто сравнивают с финансовой пирамидой, Ну сейчас информация она доступная. В открытом доступе можно просто взять по чем отличается сетевой бизнес от финансовой пирамиды. Если кому интересно, тот сразу может в этом разобраться, а не просто вот повесить ярлык и вот такой, ну, пойти дальше. Ну, каждому свое. Но я точно знаю, что сетевой маркетинг – это очень классный способ заработка дополнительного, а кто-то начинает заниматься этим профессионально и добивается очень больших успехов. Но ну, я пока что совмещаю, не могу я оставить юридическую практику, но сетевой мне ну, все больше и больше времени стараюсь уделять сетевому. Сейчас, вот, что касается знакомства с сайтом Форсаж, я когда зашел на обучение после разговора с Катериной Шутро, чем дольше я проходил это обучение, с каждым просмотренным заданием, мне все больше и больше нравилась система. И каждый спикер, который там выступал, и Эдуард Гринько, и Сергей Шутро, Андрей Санцевич я тоже посмотрел. То есть я самое главное, что понял по ходу просмотра этого обучения, что «Форсаж» решает три задачи. Самые главные задачи, самую вот головную боль сетевиков, дистрибьюторов – это три задачи. первое где брать людей? Второе – что и как им рассказывать? Да? и третье что делать после подписания. Я думаю, что вот эти три задачи: где брать людей, что и как им рассказывать, и что делать под, после подписания они есть в любой сетевой компании. И форсаж, система Форсаж она решает все эти три задачи, почему мы и говорим, что на 90% система делает всю работу за нас, то есть настолько автоматизировано. А дальше, по ходу, когда я узнавал компанию Жанес, то я увидел, насколько этот бизнес э, серьезен и ну, не просто так. Такая продвинутая система форсаж выбрала компанию Jeanness для того, чтобы с ней сотрудничать. Вообще, то есть, да, компания Jeunesse она очень. Ну... Мировой лидер в своей индустрии. То есть, это очень надежная компания, которая была создана в 2009 году. А кто интересовался, они вот знают, что для сетевых компаний есть такие критические рубежи. Это три года и пять лет компания их очень уверенно прошла. Более того, на шестой год своей жизни эта компания, то есть в 2015 году, сделала свой годовой товарооборот вот первый раз миллиард долларов более миллиарда долларов. И на сегодняшний день эта компания имеет больше тысячи наград в различных номинациях именно вот по своей индустрии. Также я вот специально перед этим выступлением посмотрел актуальную информацию на сайте. Имеет на сегодняшний день 34 региональных офисов официальных представительств компании в разных странах. И официально работает в 145 странах мира с плюсом. То есть это уже налаженная доставка до двери. Ну, входит в топ-20 Всемирной ассоциации прямых продаж периодически, то есть всегда в топе. Вот. Также эта компания примечательна тем, что за одну сделку здесь можно заработать 400-500 долларов. Мало какая компания может этим похвастать. А вообще пассивный доход в этой компании не ограничен. И вот тоже открытая информация. Есть в этой компании самое большое количество долларовых миллионеров. Это около 250 бриллиантовых директоров и каждый год появляются новые. Бриллиантовые директора ⁇ это люди, которые зарабатывают от 100 тысяч долларов в месяц. Ну, как-то вот примерно столько. Ну и третье, конечно же, что все это построено на очень серьезной базе, научной базе, материальной базе. То есть это сетевая компания реальная, которая работает во благо людей, работает для людей. И продуктом компании является система продления молодости. Вот эта основа, система продления молодости, что дает профилактику от различных заболеваний, в том числе и таких злободневных простудных заболеваний, как COVID и так далее, а также возрастных заболеваний. И это тоже очень здорово. Так что вот когда я узнал про компанию «Жанес», когда я увидел, как устроена система «Форсаж», для меня просто уже не стоял вопрос, буду ли я делать этот бизнес, буду ли я дальше в нем расти. У меня единственный был вопрос, когда начать этот бизнес, с какого пакета начать у меня, тоже не было вопроса, потому что я благодаря Сергею Шутрову разобрался, какой пакет самый выгодный для старта. Но это, конечно же, амбассадор, и я с него и начал. Ну, да, я сразу через месяц работы, когда вот разобрался, начал полностью использовать систему, заработал свои первые деньги. Это и на официальной странице Форсашин. По меня поздравляли. Спасибо большое. Да. Потом. Самое интересное после начала, вот, почему я остался в этом бизнесе, да, еще вот так было, что в июле 2020 года у нас родился в семье третий ребенок, сынишка, и ну, была такая вот ситуация, непростые очень роды, и мне пришлось на два месяца сделать перерыв, я предупредил до этого своих кураторов и свою команду, на тот момент у меня уже были партнеры, и... По мере сил там участвовал в разных конференциях, тоже ну, смотрел, но активно заниматься бизнесом не мог. Но у, даже э, вот за тот период, когда я активно не занимался, я все равно получал пассивный доход от компании. То есть это меня еще больше вот, э, стимулировало. Но вот почему я остался в итоге в этом бизнесе? Э, потому что ну, э, вот начать с продуктов, продукты для здоровья, для прекрасного самочувствия, для внешнего вида, для здорового долголетия. Опять-таки, да. Когда мы с супругой начали пользоваться этими продуктами, конечно же, сразу же получили свои личные результаты. Это и внешний вид. Да, вот до смешного, можно сказать, в начале 2020 года, до того, как я начал пользоваться продукцией Жанес, я сейчас не про бизнес говорю, да, я заметил уже такие серьезные в общем-то возрастные изменения, как-никак 40 лет. Там волосы начали обильно выпадать, много седых волос появилось, ну и на лицо, в общем-то, тоже. Тоже это все было заметно и буквально вот через две три недели применения серии люминессы космицевтики пошли результаты вот внешние на лицо а то что вот волосы как-то тоже в норму пришли через месяц два наверное это вот благодаря лизерву. я вот проживаю в турции у нас тут не так много бадов вот на турецком магазине но все что есть я использую в общем, продуктами мы очень довольны и продолжаем пользоваться. Ежедневно пользуемся и «Резерв», «Мюн», «Алгай», ну, естественно, вот космецевтика у нас идет. Также я по возможности привожу из Москвы или вот заказываю, когда встречаемся с ребятами на мероприятиях, другие продукты, которых в Турции, к сожалению, пока нет. Это Mind, бау это AMPM и так далее. В общем, да, почему я остался в этом бизнесе, хотел сказать, это потому, что продукты мне очень понравились, вот, а второе, почему я остался, мне очень понравилось окружение, бизнес-сообщество, наша команда «Форсаж», команда победителей, опять-таки, уже у меня потихоньку начала расти своя команда, и мы с ребятами стали уже такими хорошими бизнес-партнерами и даже больше друзьями, то есть вот это окружение, и это бизнес-сообщество, оно на самом деле не ограничено какой-то страной или э, национальностью, это глобальное движение, это глобальное бизнес-сообщество единомышленников, это активные и позитивно настроенные люди со всего мира, и для меня это очень большая ценность. Вот. Но потом следующее, что мне здесь очень понравилось, это, конечно же, то, что компании не только ну, деньги платят за хорошую работу, но и вознаграждает другими бонусами, такими как путешествие, например. Мне очень хотелось поехать в путешествие не потому, что это вот на халяву от компании, где все включено, а чтобы вживую познакомиться со своими кураторами, со своими партнерами, с вышестоящими партнерами, с лидерами из других стран. И ну, когда очень сильно хочешь, и тем более, когда знаешь, как это сделать, когда команда помогает в этом, то всего можно добиться. Ну и в общем, в прошлом году, да, мы с ребятами, с командой слетали в Дубай. Также очень многие в нашей команде выполнили промоушен на Венецию, но там уже из-за ковидных ограничений мало кто смог поехать, но мне в том числе отказали в визе. Последний промоушен – это был круиз по Средиземному морю. Я тоже постарался и сделал его. В общем, вот как-то так продвигаемся дальше. А что касается денег, вот из-за чего я сюда пришел в этот бизнес изначально, да, то ну, не буду говорить о цифрах, деньги любят тишину, как говорят, да. но могу только сказать, что вот доходы увеличились втрое по сравнению с тем, что у меня было до того, как я начал этот бизнес. Вообще мои общие доходы, включая ну, вместе с юридической деятельностью. На настоящий момент я закрыл квалификацию ЖМЧУК и также получил денежный промоушен по Diamond Vision. Вот. Но, кстати, вот сейчас в этом году есть промоушен на «Сапфира». Там можно получить от компании в подарок iPhone, iPad или MacBook. Ну, чтобы получить MacBook, надо стать элитным сапфиром. Это Давайте, мы, ну, скажем, да, это вот моя следующая цель, элитный сапфир до конца этого года. И я думаю, что в нашей команде и в системе Форсаж, и в команде победителей э, есть очень э, много таких сильных лидеров, которые, я уверен, станут элитными сапфирами, и я тоже хочу попасть в эту команду. Мне очень понравилось, как э, вот сапфировые ужины там в Москве проводят, как они там э, интересные такие свои э, приколы, благодаря Леониду Гладких, опять-таки. Вот. Так что об этом я хотел еще рассказать. Но ну, еще вот сегодня только утром с супругой, когда обсуждали, вот как у нас этот бизнес строится, я сказал, что вот сегодня только у меня появилась такая аналогия, что этот бизнес, он очень похож на то, как если бы человек, например, захотел... Заниматься спортом. Или вот скажем так, вот если я хочу иметь сильное тело, развитую мускулатуру, я иду в тренажерный зал. Ну, девушки тоже так же, вот фитнес-зал, чтобы там подкачаться, стройными, худыми быть там, ну, кто как. Но если насчет вот веса или фигуры, мы еще не так паримся, потому что ну это нежизненно важно, то насчет доходов, насчет того, чтобы нормально зарабатывать, это актуально всегда и для всех. И вот когда человек начинает, например, задумываться о том, что хорошо бы заняться спортом, это как бы вот по аналогии, хорошо бы больше зарабатывать или иметь дополнительный доход. Да? И тут есть варианты. Можно самостоятельно дома пытаться что-то вот делать, ну, да, заниматься спортом в домашних условиях. Можно записаться в какой-то фитнес-клуб ну, там по соседству за углом. Можно, например, в какой-то элитный, в спортзал, в элитный фитнес-клуб записаться, там взять годовой абонемент. И вот э, здесь, мне кажется, что э, работа с компанией Жанес, э, с системой Форсаж, она как раз похожа на то, как если бы я записался вот, в самый крутой элитный фитнес-клуб, который э, имеет вот, ну, сеть фитнес-клубов по всему миру. Где все вот настроено четко, где есть все нужные тренажеры, где есть самые лучшие фитнес-тренеры и диетологи, где есть дух какой-то вот командный, и где такие же вот активные и стремящиеся развиваться, расти. Ну, вот в физическом плане, например, да, вот ребята и девчата. И когда вот по аналогии, да, говорю, вот если я беру годовой абонемент на такой клуб я точно знаю, что я буду туда ходить, я буду заниматься спортом, буду вот качаться на этих тренажерах, у меня там появятся уже свои друзья из этого клуба, и занимаясь вместе спортом, это, конечно же, и дополнительная мотивация, и я уверен, что результаты будут прекрасны, если последовательно все это делать систематически, и то же самое в нашем бизнесе. То есть компания Жанес вместе с системой Форсаж вот в паре – это вот такой как элитный фитнес-клуб. Фитнес-клуб для нашего кошелька, который можно вот таким образом накачивать деньгами. Здесь есть все для этого, все нужные инструменты, есть окружение, есть тренеры, коучи, наши кураторы, которые поддержат, помогут, наставят. И вот это очень ценно. Поэтому я в этом бизнесе, я очень этому рад и хочу дальше развиваться, хочу делиться этим со всеми своими знакомыми. На самом деле, вот я на нашем прошлом командном созвоне тоже вспоминал, как Андрей Санцевич во время четвертого шага сказал мне такую фразу. Ну, это, в общем, как философия нашего бизнеса, да? что наш бизнес стоит на трех китах. Первое, мы пользуемся продукцией, второе, мы э, делимся информацией, и третье, мы обучаем желающих зарабатывать деньги в этом бизнесе. Так что э, с, с этим действительно как образ жизни можно работать, можно совмещать с со какой-то своей, э, если есть любимая какая-то вот работа, вид деятельности. Кто-то может быть э, художником, э, не знаю там фотографом, дизайнером, э, кто-то занимается ну, то, что ему нравится, и параллельно может быть э, сетевиком. Вот, мне кажется, это самый большой плюс этого вида бизнеса, что ты можешь заниматься каким-то своим делом, любимым делом или то дело, которое вот тебя сейчас прокармливает, и одновременно развивать этот бизнес и развиваться в этом бизнесе самому. Ну, так, что еще я хотел сказать? Еще хочу сказать вот э, насчет э, такого момента, что э, ну, люди иногда говорят, что да, все интересно, все здорово, э, да, и хочется, но у меня нет времени на это. Но вот сейчас очень занят там какой-то своей работой или вот семейные обстоятельства, вот очень хочется, но пока не могу уделять время этому. И вот э, очень э, хорошая такая, ну как притча, наверное, да, э, на, на этот счет, что... Вот надо понять, чего ты хочешь на самом деле. То есть, если твое желание, это абстрактно как-то вот хочу денег, хочу много денег, то так не сработает. Но если ты точно знаешь, сколько тебе нужно, для чего тебе нужно, Вообще вот у меня стоит цель изначально, вот как я пришел в этот бизнес, выйти на пассивный доход минимум 2000 долларов. Почему так? Потому что, ну, этой суммы будет хватать абсолютно на то, чтобы вот мою семью обеспечить вот в финансовом плане, это такая вот финансовая безопасность семьи. И если ты точно знаешь, чего ты хочешь, опять-таки, вот это твое желание или твоя потребность? Если ты просто вот хочешь, то это одно, а если ты этого э, хочешь так, что ну просто другого варианта нет, что это необходимо сделать, да, это вот можно сравнить, например, как э, если ты напился чаю и хочешь сходить в туалет, ты, это твое желание или это твоя потребность? Конечно же, все скажут, что это потребность, о каком желании тут может идти речь. Это просто надо взять и сделать. Правильно? То есть, если ты находишься дома, то ты встаешь с дивана, идешь в горную, делаешь свои дела и спокойно возвращаешься. А если ты, например, в дороге, в автобусе тебя застала такая нужда, это же потребность, это не просто желание. Ты сделаешь все, что нужно, остановишь там, обратишься к водителю, остановишь автобус, чтобы сделать свое дело, и можно было ехать дальше. Так вот, если... Заработать достаточную сумму денег ⁇ это как потребность. Также вот можно сравнить, как ты, тебе это нужно настолько, насколько это нужно вдохнуть воздух утопающему, то есть у тебя уже нет варианта, тогда это у тебя обязательно получится. Но не обязательно доходить до таких крайностей. Вот чем еще хороший этот бизнес и почему он мне нравится, почему он по всему миру вот так вот разрастается, именно сетевой бизнес, потому что здесь никаких обязаловок нет, никаких ограничений нет, то есть каждый им занимается так, как ему удобно, так, как ему вот комфортно, да, и столько времени, сколько он этим может заниматься. Но, опять-таки, заработок, который мы имеем в этом бизнесе, он всегда абсолютно адекват, адекватен тем усилиям, которые мы сюда вкладываем. Сколько времени мы уделяем этому бизнесу, как мы к нему относимся, от этого зависит и наш заработок. Вот. Так. Также... Время подходит к концу. да. И вот насчет времени, самое главное, вот что хочу сказать, насчет времени. да. Вот как я уже говорил, для меня, когда я прошел обучение, разобрался в системе «Форсаж», посмотрел про компанию «Жанес», для меня единственный был вопрос, когда я смогу начать этот бизнес. Ну, вы знаете, кто уже проходил четвертый шаг, что система дает 5 дней на старт в этом бизнесе. Мне хватило двух, чтобы набрать недостающую сумму. И вообще всегда есть такое правило, что не надо ждать подходящего момента. Самое лучшее время, чтобы начать тот бизнес или вот сделать какое-то действие, которое, к которому ты уже пришел, это вот прямо сейчас. И э, лидеры, они не ждут подходящего момента, а создают его сами. И не только для себя, но и для своей команды, для своих э, знакомых, для своих друзей. В общем, не надо ждать, а надо действовать. Э, главное ввязаться в бой, а решения и инструменты для этого уже, э, они сами появятся. Тем более, вот в наше сейчас непростое очень время, именно про последние события, если вот говорить, в такое кризисное время люди теряют работу. Уже, наверное, там, миллионы людей теряют работу. Причем это не только вот в одной отдельно взятой стране. Этот кризис он коснулся всех. Естественно, и Европа, и Америка, и Азия. Вот Турция тоже это очень сильно сказывается. И чем дальше, тем больше. И в такое время, вот как я вначале говорил про ковид и карантин, в это время люди теряют работу. У них уменьшаются доходы, то есть нужны дополнительные источники дохода как можно больше разных или вот сконцентрироваться на одном, двух, трех. И вот эта возможность, которую предлагает компания Жанес, форсаж-инфо как инструмент для того, чтобы облегчить эту работу, этим надо очень серьезно вот заняться, изучить. Я думаю, что очень многие здесь найдут для себя именно вот то, что им нужно. Или дополнительный доход, деньги, пассивный доход. Кому-то необходимо, может быть, именно как окружение, мотивация, тренинги, все это здесь есть. Поэтому изучайте, очень рекомендую. Да, и самое главное здесь, сейчас же, ну кто знает, кто вот с российским рынком работает, курс доллара с 75 долларов взлетел одно время, там больше 130 было, сейчас около 105 рублей, видимо, да. непонятно, куда дальше будет продвигаться. Но самое главное, что компания Жанес, она свой внутренний курс удержала, удержала на уровне 85 рублей не стали повышать сильно, до этого было вот 70 рублей при рыночном курсе 75. Поэтому даже вот регистрационные пакеты, с которых мы начинаем бизнес, я вот сам начал с суперамбассадора, потом через некоторое время мы для моей супруги взяли пакет суперамбассадор, он стоит в разных странах по-разному, но в среднем вот 1200 долларов. На сегодняшний день, благодаря тому, что компания Жанес удержала внутренний курс на уровне 85 долларов, получается, что очень выгодно стартовать, это порядка 900 долларов всего лишь. Поэтому о выгодах амбассадора все, кто проходил обучение, знают. Если кто не совсем еще разобрался, то рекомендую обратиться к своим кураторам и узнать подробности, почему и с какого пакета вот выгоднее всего стартовать. Ну, а у меня, наверное, на этом все. Я, может быть, не все сказал, что хотел, но надеюсь, что смог донести свои, свой, свои идеи насчет этого бизнеса, свое видение и свой... Энтузиазм. Очень хочется верить, что э, вот это сообщество, бизнес-сообщество info оно еще покажет компании «Жанес», насколько сильной может быть наша команда, наш бизнес. И вспоминается, что Скотт Льюис во включении вот на мероприятии «Лид» в Москве сказал, что вот наш регион он напоминает ему спящего великана и что в наших силах пробудить этого спящего великана. Так что спасибо основателям компании Жанес за то, что они так верят в нас, во всех нас, в нас, дистрибьюторов. Спасибо компании системе Форсаж, ее основателям, всем ну, лидерскому совету. Спасибо моим кураторам и всей нашей команде, и новичкам за ваше внимание. На этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока.